Дорогие друзья, привет из Тулуна, Восточная Сибирь. Поздравляю каждого из вас с новым 2021 годом, который каждый из вас разложит на простые множители самостоятельно. И хочу пожелать больше встречаться в реале, в автопе. Короче говоря, встречаться очно, лично. Потому что на самом деле только лекции, которые я читаю Живым людям, в живой аудитории вдохновляют меня на дальнейшие лекции, записанные уже в интернете. И без офлайновой составляющей. Онлайновая умрет. Вот так. Ну а в подарок на новый 2021 год я хочу вам э, вот такую задачу преподнести, которую мне прислал Николай Сикачев из Сталина, наш подписчик. Вот. И вот что за задача. Она была в конкурсе, как я понял, кенгуру для пятых-шестых классов. Очень красивая, очень, на мой взгляд, прямо... Задача такая. Вот есть такой фрагмент треугольной решетки плоскости на 10 вершинах. Такой граф, да, в котором довольно много равных расстояний реализуется. Такой дистанционный граф. Красивый и симметричный. И во все его 10 вершин вписаны, что бы вы думали, цифры от 0 до 9. Все, каждая по одному разу. А дальше посчитали суммы цифр в каждом треугольнике в вершинах. Вот здесь получилось 10, здесь 13, 14, 17, 18, 14, 15. Но картинка испортилась, и вот эти три, она попала под дождь, картинка. Вот эти три, здесь суммы стерлись. Нужно найти, какая цифра находится вот здесь, вот э, в вершине, которая является общей для этих трех стертых треугольников. Теперь, пожалуйста, <coughs> поставьте на паузу. И подумайте, потому что перебором эту задачу, на самом деле, решать очень долго. И ясно, что на конкурсе не могло быть такого, чтобы дали детям эту задачу решать перебором. Из чего я исходил, когда ее решал? Решил я ее примерно за пять минут, не за одну, то есть задача, на самом деле, не самая тривиальная. Ну вот, через несколько секунд я представлю вам свое решение. Это вы решаете сами. А теперь поехали. Итак что можно главное заметить, да, что здесь происходит. Здесь я буду э, писать, тут вот надо представлять себе такую же картинку, я буду кое-что рисовать. Вот если здесь э, число альфа, могу ли я сказать, что здесь? Вот у меня два треугольника соседствуют друг с другом. Главная идея этой задачи. Если два треугольника соседствуют по стороне, то суммы в них отличаются на разницу значений здесь и здесь, потому что эти вершины общие. Поэтому если здесь 10, а здесь 13, то вот здесь на 3 больше, чем здесь. Вот, теперь поехали. Пусть здесь альфа, вот здесь внизу альфа. Тогда, соответственно, наверху альфа плюс 3. Что еще я могу узнать? А вот что? Что из вот этих двух треугольников, вот это 14 и это 17, вот здесь еще на 3 больше, чем здесь. Соответственно, у меня такая картинка альфа. Альфа плюс 3 здесь идет. И через вот эту сторону идет альфа плюс 6. Так... Но это еще не вся информация, которую мы почерпнули таким образом. Смотрим дальше. Где я назвал бета? Бету я назвал вот эту вершинку. Значит, если здесь бета, то опять же через вот эти два треугольника, вот здесь, бета плюс 1, потому что 13 и 14. А здесь β минус 4, потому что 18 и 14. Видите, да? Здесь 18 и 14. Значит, здесь на 4 меньше. То есть вот здесь в самой дальней точке бета минус 3. это плюс 1 минус 4, точнее. Бета минус 3. Бета, бета плюс 1, бета минус 3. Но еще есть гамма. И если гамма сидит в центре, то гамма, вот сюда будет э, гамма плюс 1. Правильно? Э, да, потому что 17 18. А вниз гамма плюс 1, еще плюс 1, то есть гамма плюс 2. И вот мой х, который я не знаю. Вот, вот этот вот х я не знаю теперь смотрите что у меня в результате получилось когда я собрал всю информацию которая у меня есть у меня получилось три таких вот набора гамма гамма плюс 1 гамма плюс 2 набор бета минус 3 бета бета плюс 1 и набор альфа альфа плюс 3 альфа плюс 6 и мне нужно эти три набора уложить подряд идущие 10 Цифра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. От нуля до 9. Как они могут здесь поместиться? Вот это арифметическая прогрессия, да, а это три подряд. Как, в принципе, три подряд могут быть совместимы с вот этой арифметической прогрессией? Подумайте чуть-чуть и поймете, что только одним способом, так как посередине не влезает три подряд, то, соответственно, получается, что три подряд должно быть либо с этого края, арифметическая прогрессия вот такая... Либо, наоборот, синим другой вариант прошу. Либо вот это вот гаммы вот здесь, а арифметическая прогрессия вот такая. Сейчас я докажу. Ну, а про бета тоже понятно все, потому что э, бета... Ну, то есть там тоже там как бы не, не там, э, остается некоторая свобода да, выбора. У меня есть бета минус 3, бета и бета плюс 1. Э, ну, и вот, соответственно, значит, вот это может быть бета минус 3, это бета, это бета плюс 1. Или наоборот, вот это бета минус 3, а это бета, и это β плюс 1. То есть, вот эти вот, э, в зависимости от того, какой из этих вариантов про альфа и гамма. То есть на самом деле у меня только два варианта, и один из них он приводит к противоречию э, довольно быстро. А именно, вариант, который приводит к противоречию, это что гамма равно 7, то есть вариант вот этот, вот нижний, нижний вариант 7, 8, 9. Вот он у меня приводит к противоречию. Если гамма равно 7, то смотрите, что тогда. Тогда у меня альфа это 0. И тогда у меня происходит вот в этом треугольнике такая ситуация. Вот это 9, вот это 6. И сумма уже равна 15. Но в нем сумма всех равна 15, значит здесь должно быть 0. Но если здесь 0, тогда бета минус 3 0. А у нас уже 0 за альфой. Повтор. В одном месте бета минус 3 сидит, в другом альфа. У нас повторов нет. Здесь и здесь должен был бы быть 0. Значит, синий вариант не подходит. Если непонятно, еще раз пересмотрите и сами как бы, ну, додумайте эту мысль до конца. Ну, и остается только один вариант, стоящий в том, что гамма это 0, и тогда у нас получается 0,1,2. Тогда у нас, соответственно, если это 0,1,2, то у меня альфа это будет 3, тут будет 6, тут будет 9. И остается, значит, для бета у нас... Единственное место Бета, бета плюс 1 бета, бета минус 3 Бета и бета плюс 1 а У нас получается Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас секунда Эти все заняты уже Эти заняты, значит, остается для бета у меня вот эти четыре Кнопочки а, И, соответственно, это только один вариант Вот здесь бета минус 3 Здесь бета И здесь бета плюс 1 Вот то есть, соответственно, бета у меня равно 7, бета плюс 1 8, и бета минус 3 4. И вот, пожалуйста, у меня остается ровно одна незадействованная цифра. Вот это, и это цифра 5. Поэтому ответ х равно 5. Задача решена полностью, без какого-либо существенного перебора. Считаю задачу замечательной. Автору, респект и уважуха. Прекрасный, задачный композитор. Всех еще раз! С Новым годом! Маткульт, привет!